Здравствуйте, сегодня 12 июня 2020 года, канал Народовластия, программа Плохие Новости Я Вячеслав Мальцев, у меня прямой эфир Вещаю с дальним зарубежье. Во-первых, хочу, э, ну, как и сегодня День России, с чем вас и поздравляю да? То есть вот с этим вас как раз и поздравляю, с Днем России вот. И э, хочу сказать, что завтра эфир у нас будет в 21 по Москве, так же как вот этот эфир в 21 по Москве. Завтра мы будем говорить о э, сидельцах наших, о политических заключенных, беженцах и так далее. Так что все, кто относится к этой категории, вполне могут Принять участие в нашей программе, позвоните, напишите там в Телеграм, выйдите по скайпу. Организует это Иван Милецкий, так что с ним связывайтесь и будем а, такой вот эфир проводить. Я думаю, что будет интересно. Поближе микрофон. Обычная картина. Да? Опять я микрофон забыл, но это значит, вы меня слышите. Слава, давно вас слушаю, задаю вопрос, ответа нет, скажи хотя бы привет, Анатолий Титов, привет, привет, Анатолий Титов. Не знаю, как, если давно слушаете, задаете вопрос, то я всегда отвечаю. Так, и вот мне также написали: пишут, что вы многого не знаете. Знаете, я сразу Сократа вспоминаю, да, который по утверждению Ксенофонта да, сократический сочинение, который написал, который считал, что он знает только то, что ничего не знает. Вот я, конечно, не Сократ, но, наверное, могу подтвердить. И вот сегодня мне тоже человек написал: говорит: вы не считаете, что ваше представление там, о мире наивное? Конечно, наивное, но представьте, человек ну, там, выше среднего уровень интеллекта. Это какой уровень интеллекта? Да? Это табуреточный уровень интеллекта. Через сто лет будут над нами ржать и говорить, что это дебилы были, слабоумные. Когда человек проведет апгрейд, у него будет там интеллект за тысячу, может быть, я не знаю, за сколько тысяч. То есть... Тот наш интеллект – это какие-то биты, а это будут гигабайты, представляете? И вот э, этот человек говорит, а вы не считаете, что вы наивны? Конечно, а какой же я? Так же, как и все остальные. Э, вот Абсолютно ничем не отличаюсь. От... Ну, у кого-то чуть выше интеллект, у кого-то чуть ниже, но все э, абсолютно дебилы вот. Аню какую-то картинку такую купила. Не хочу ее обижать. Же ну нет, ну. девчонки любят всякую ерунду на стену вешать такую. Так, ты сейчас опять будешь чувствовать, никто Да, не, нет. Это, это нормально. Я считаю, это уют. Если если вот женщина занимается тем, что какие-то фотографии какие-то на стенку вешает и мебель переставляет, это значит, что все в порядке потому что, значит, у них мужа нет особых претензий, если она мебель переставляет. То есть, банан, переставляет. Ну да, да, да, поэтому все нормально. Ты, ты, ты правильно, абсолютно все делаешь. А. Вот. И... Здорово. Вот. Кроме всего прочего, что я могу сказать? Ну, я понимаю, что... Вы же не так просто задаете этот вопрос Насчет наивности и всего прочего да? Вы как-то делаете ставки на, на ту лошадь, которая победит В этой связи я вам вот что хочу сказать Помните такого человека Вот сегодня как раз новость пришла Что там в Филадельфии его памятник снимают Колумб его звали да? вот. Христофор Колумб Знаменит был тем, что Собрался в Индию, а попал в Америку, да, кстати, еще лучше попал, да, потому что в Индии там все нормально было, то есть там все было в порядке, и испанцев там не, точно не ждали. А вот, причем в то время, совершенно такое безумное, да, когда там достаточно мощные мусульманские силы были, и испанцев бы, я думаю, если бы они туда приплыли, встретили там нормально. То есть не в, не в, не в, не в добрый час бы они пришли. А вот в Америке как раз все было нормально. Вот обратите внимание, кто такой Колумб, да? Первый мятеж на кораблях случился после Канарских островов, когда капитаны узнали, что адмирал не умеет читать карту. Капитаны узнали, что адмирал считает, что Земля в два раза меньше по размеру, чем она в действительности. Да, Это очень легко, в общем-то, с инструментами навигационными определить. Да? И вот и что случилось? Колумб выиграл. А почему он выиграл? Во-первых, потому что была правильная стратегия. Стратегия была правильная. Обратите внимание. И главное, то что он тактически обладал неким чутьем. Да, может быть он не знал карту. Много чего может быть, другого не знал. Да, связанного с мореходством. Но помните легенду о Колумбовом яйце? Да, когда он предложил... Королю сделать его с королем Индии, адмиралом. А тот сказал, а с какой стати столько достойных. Он даже поп хочет быть адмиралом и вице-королем Индии. Он сказал, ну тогда попробуйте, пусть сделает то, что я смогу сделать. Смогут они сделать? Он говорит, а что, поставить яйцо на папа. Ну и пробовали все, ни у кого не получилось. Колумб разбил яйцо и поставил. Ну это знаменитая старая история, почему и называется Колумбовое яйцо. Все начали кричать, а как же так? Вы разбили яйцо. А кто же вам сказал, что его нельзя разбивать? Поэтому вы должны смотреть, когда ищете лидера именно на эти качества. Мгновенно, так сказать, принимать решения, Мгновенно понимать ситуацию. Понимать ситуацию раньше, чем она случилась. И это особое качество лидера. Понимаете, раньше, видеть, уже задолго. Поэтому, поэтому не надо искать идеального лидера. Надо, и нет идеальных лидеров, нет идеальных людей. Надо искать того, кто действует абсолютно для вас, понятно. Абсолютно должен понятен быть во всем. Да? И того, у кого есть мотивация пойти до конца. Да, если у нее есть мотивация спрыгнуть где-то, ну, наверное, не стоит. Так. Вячеслав, у Вячеслава глаз напудрен после вчерашнего эфира. а Нюта осторожнее. <реком> Прикалывается, что не до такой же степени. У нас битв не происходит таких с женой. А может быть и зря. Может быть и нужно иногда да, так встряхнуться. Так. Вот мне... Человек выслал фотографию, которую мы поставили на заставку. И я удивительно тоже посылает фотографию тому, кто делает превью, а у мне в ответ уже присылают ее же, говоря, а я как раз ее и хотел поставить. То есть, это, это та избушка, которая тонет и одновременно разваливается, и над которой флаг России. И так, в общем-то, Россия, наверное, сейчас и выглядит именно таким образом. И сегодня сегодня России, да, вот она вот такая вот, которая тонет, но не сдается. Кому не сдается, херу ее знает, но всегда котарии пишет ну да. И в России усилилась агитационная кампания за участие в голосовании по поправкам в Конституцию. В регионах, вот пишут... Чего только не придумали, и какие-то ярмарки, и фестивали, и голосование по каким-то местным вопросам хотел сказать мерзким, да, и лотереи, и викторины, блядь, там, причем лотереи все беспроигрышные. То есть, если придешь, уже сертификат получишь на тысячу рублей. Аж тысячу рублей дадут. Представляете? То есть это следующая, в общем-то, новость, что вот так, так, так. Министр торговли собрал все крупные торговые сети. И, значит, потребовал, чтобы они простимулировали явку, выдали всем сертификаты на тысячу рублей беспроигрышной лотереи, чтобы люди могли потом пойти отовариться, купить бухла и залить шары себе после такого голосования. Что я могу сказать? Вот еще мэрия москвы тоже подтянулась очень много будет говорят призов 2 миллиона, миллиона сертификатов вот этих самых беспроигрышных плюс парковки какие-то там скидки услуги там вот я не знаю хотел сказать ну там дети да, там, только что не обещают я не знаю что они там будут делать и Значит, правила участия такие, кто поучаствует электронно, обратите внимание, или придет на избирательные участки и проголосует, получит уникальный цифровой код. И будет, будут разыграны баллы. И вот эти баллы, он может воспользоваться именно портале активный гражданин и там купить все самое лучшее, да, как активный гражданин. Обратите внимание, не важно, как вы проголосуете, и не важно, придете ли. Важно, чтобы вы там зарегистрировались, понимаете? То есть главное это бойкот вот этим собакам. Это то, о чем я говорил, бойкот, никаких с ними дел, никаких отношений с лагерной администрацией, чтобы не быть пидорасом, понимаете? Вы хотите быть пидорами, так тогда бойкот, если не хотите, это голосование для пидоров, понимаете? Вот если по лагерным так сказать, меркам, голосование для пидоров, так оно и должно быть, для нормальных людей бойкот. Хотя трудно себя называть нормальным человеком, если ты в России, ты заключенный. Ну, будем считать, для нормальных заключенных – бойкот. Для пидоров – голосование. Вот так должно быть. Вот пишут, наебалы. Да, это точно. И вот такие розыгрыши, значит, будут разыгрывать еду, шубы. Что-то еще в Москве будут. Короче, вас будут разыгрывать. Понимаете? И вот не противно. грабит вас 30 лет. 30 лет грабит, а потом говорят, «Слышите, а мы вам вернем, вот видите, вот этой лотереи там и прочего-прочего, на весь народ». Одну там 100 миллиардную, 100 триллионную часть от того, что мы у вас украли. За право грабить вас еще 30 лет. Вот 30 лет вас грабят. За право грабить еще 30 лет вам вернут одну 100 триллионную от того, что у вас украли. А? Вы готовы к этому? Ну, я не знаю, кем надо быть. Объясняйте всем. Бойкот. Бойкоты. Нормальные люди за бойкот. Владимир Черненко, я не заключенный, я в оккупации. Блин. заключенный мы, к сожалению. Представляете, А Я вот в бегах, беглый заключенный. То есть, ты просто заключенный, а я беглый заключенный. Блин. Жуткие дела. Я хочу это остановить, хочу это прекратить. Это свинство. Так, что бойкот. Другого пути нет. 12 июня исполнится 30 лет, как была принята декларация независимости России, в которой гарантировались права и свободы, предусмотренные международными нормами. Ну, видите, подтерлись этой декларации. Теперь у нас э, с права и свободы есть только у Путина, у его дружков и так далее. В общем-то, задолго до того, как это все случилось, я прогнозировал это, потому что это было еще в ельцинский период, видно. И то движение, тот вектор законодательный, который был принят еще в ельцинское время, да, он вел как раз сюда, к, к абсолютизму, к полицейскому государству. Я в заложниках. Да, можно так считать, как хотите, кому как приятно. Но от этого суть делать не меняется. да. Так что бойкот, бойкот только Бойкот. Он пишет, а я каторшник. Да, и так тоже. И так. И вот что случилось за 20 путинских лет. Да? Вот пишут, что в Карелии население с 737 тысяч до 614 сократилось. Да? Ну, то есть, если так посчитать, почесну их почти на 20%. Да? Ну, нормально. То есть, в Карелию, я так понимаю, не особо кто едет из приезжих. Поэтому там вот так. Туда, куда приезжают приезжие, там вроде сокращение не очень значительные. Путин в День России принял участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе. Вот, блин, представляете, там еще флаги какие-то. Представляете, Поклонная гора, Путин. Блин. Вот просто на секунду, представьте, как, как, какой, ец, какой театр абсурда. Поклонная гора с стеллой, которую сделал Церетели, да, вот с этим шашлыком порубленным, у него все, любо, любое произведение Церетели, это шашлык, обратите внимание, там, на площадь на Тишинском рынке, там, это памятник дружбы народа, вот где бы он ни делал, он делает шашлык, вот, такой змей порубленный на шашлык Шампур такой торчит И сверху баба на гинекологическом кресле да? Это поклонная гора Это должна олицетворять ну, борьбу народов России с фашизмом, там, с Гитлером и так далее Какая-то техника стоит Туда припирается Путин Главный подонок, который уничтожает Россию, всех ограбил, уничтожает народ России, устроил геноцид. И поднимает над всем этим Власовский флаг. Ну, просто мозг взрывается, просто какой-то. Да? Если вот кому-то рассказать было там, в 60-е или 70-е годы 20-го столетия, ну, в дурдом бы упекли, сказали, ты чё ты охерел такого, быть не может. Да, да ладно, сказали, да такого... Не допустят. Они не допустят, блядь. Кто такие они и что они не допустили. И сейчас вот есть некие они, которые там все сделают и так далее. Всегда есть некие они. Нет никаких они. Есть только мы с вами. Вот и... Путин убежден, что большинство россиян разделяет позицию о необходимости закрепления в поправках, ну и там что-то, блядь, исторический код, нравственные устои там, и прочее, прочее. Я говорю, то есть Лазаре поет. Почему он Лазаре поет? Лазеры поют, потому что скотина понимает. Что если он скажет, я к вам навсегда пришел, давайте голосуйте за поправки. Любой, даже самый такой пропутинец все-таки покривится. А кто более-менее, к в рожу плюнет. Поэтому и говорит про какую-то память предков там и так далее. Кай, нахер память предков, о чем он вообще говорит. У нас есть память 20 вот этих лет. Нам не надо никаких предков, чтобы знать, что у нас ждет еще в течение 20 лет. Если это Мурло будет у власти. Путин, так, ну ладно, не будем дальше про Путина, а то я заведусь просто. Блин. Песков сравнил себя с сапером, которому нельзя ошибаться. Работа такая, чуть-чуть как у сапера ошибаешься один раз. Чего несет это, рожа? Он лучше сравнил себя со всем опущенным преступником окончательно которому вообще терять нечего, да, он уже там, пробу можно ставить, негде ставить, нигде, ни на одном месте. Вот с, с кем можно сравнить Песков. с каким нахер сапером? Сапер, блядь, нашелся, мразь, блядь. Надо, блядь, вот приколоть его. Вот я очень прошу, блядь, я очень прошу передать Пескову, если я возьму власть, я, блядь, заминирую поле, сука, дам ему Саперные инструменты. скажу, пройдешь, поле пиздой в Париж к своей дочке. Не пройдешь, ну, к верхним людям улетишь. А мины поставим итальянские, блядь. Причем такие, чтобы не убивали. А резали, блядь, ранили. Сволочь. Сапер, блядь. Да хватит о мерзости. А больше и нет ничего. Только, только мерзость. Однако, как вы, мы дожили до да чего, люди. Но я-то еще как-то боролся, что-то я там сопротивлялся как-то, а другие-то что? Я не могу понять, у всех все нормально, что ли, было? Это у меня наоборот нормально все было. И я при этом боролся, и борюсь до сих пор. Жуткие дела, просто жуткие. Передайте обязательно Пескову. Передайте, пусть вешается, если я власть возьму, будет ходить по минному полю, блядь, это я ему 100% гарантии даю, с саперным инструментом, сапер хрен Песков заявил, что Путин не может уйти на выходные или в отпуск. Видите, вот он говорит, Путин трудоголик. Ну, это хорошо, нам трудоголики нужны будут на Индигирке, Колыме, там, где надо будет кайлом работать, рожь пилить. Так что все нормально будет, пусть не волнуется. Жаль только успеть, может быть, от гнида отравиться или еще что-нибудь. А так было бы очень прекрасно. Таких трудоголиков, блядь, там их море, там, блядь, Путин, Рутенберги, Тимченки, блядь, Сечин, блядь, Миллер, ой, сколько там трудоголиков, блядь, они бы на там построили, блядь, как ваш Корчагин, блядь, да, только не до, Ки... только не до Киева, да, а, наверное, туда, на Камчатку. слава, сколько выпил. Не пью я, к сожалению. Вот один близкий мне человек говорит, тебе, говорит, пить надо. Потому что, чтобы как-то разряжаться. Но я как по-другому разряжаюсь. Так что... И тоже вот написали какие-то сегодня кренделя, да. А, и... Ладно, эти кренделя... Скинули соратники какого-то блогера, но я его так и не посмотрел, я только надпись прочитал, что какой-то блогер рассказывает, что Мальцев от, от, этого, от ГОСДЕПа питается, да? что Мальцеву платят деньги ГОСДЕП. Так что что я могу сказать? Я могу сказать самое печальное в этой истории, что Мальцеву не платят деньги ГОСДЕП. Если платил, я бы не отказался. Там вот, к сожалению, не платят. И я, я тоже не пойму, почему. Не, ну я понимаю, почему они не платят, потому что они нормально с Путиным себя чувствуют. Зачем что-то менять, да? И все остальные себя нормально с Путиным чувствуют. Поэтому. Владимир Путин наградил героев труда в парке Победы. Ну, герой труда у него все известны. Здесь я даже не стал перечитывать, кто. Если герой труда у него Рутенберг, то нормально. Вот там может быть. Какие-то люди из государственного академического малого театра какие-то, да, помните, как э, Иван Васильевич меняет профессию, я актер больших и малых академических театров, да? вот такие актеры, ну, наверное, они должны были посмотреть и сказать, ну, там Рутенберги еще э, этими героями э, капиталистического труда, мы не хотим с ними быть такими же героями. Ну, видите, никто, ни один, вот сколько Путин наградил там, 6 тысяч, да, за своими наградами, и ни один не плюнул ему в рожу и не выкинул эту награду, сказал, слышь ты, козел, иди нафиг с своей железкой, жуткие дела». И Рашали обратил внимание президента на дело Калининградской России. Ну, Рашали наверняка. Я даже вот не читал наверняка, дали какой-нибудь орден ему, конечно, а как же, Рошалем там, медали, орден от этой медали. И орден от ордена, да, и там первой степени, второй степени, третьей степени. Блядь. Жуткие Рошали, блядь, просто а Рошали тут все, блядь. И для людей вот такая и буду даже называть авторитетом, является вот такая вот Рошаль. Жаль, очень жаль. Да, кстати, сразу видите, экспромт появился. <с> По поводу авторитета Рошаль, жаль, очень жаль. Так, еще год назад все предсказали предсказание Ванги, мол, падет Россия после падения Сирии. Что думаешь? Ничего не думаю. Я не знал Вангу, не слышал ее предсказания. Наговорить можно все что угодно. Так что. Путин распорядился создать комиссию против отмывания денег. О как. Удивительный товарищ. И кого же поставит в комиссию в эту? Тех, кто отмывает наибольшие суммы, да. Патрушевы, там всякие Бортниковы. Кто там наибольшие бабки отмывает, конечно. Прикольно. И. Так. Лукашенко поздравил Путина с Днем России. Вот эта вот тема очень интересная тема Лукашенко. Да, отношения Путина и Лукашенко. Надо подбадривать в этом отношении того и другого, чтобы они друг друга задавили, глотки друг друга порвали. Провоцировать надо. Сейчас информационный мир очень легко капать на мозги таким людям. Они же очень обидчивы и ну, особо сильно не вникают. Кремль решил отменить удаленный режим работы чиновников. То есть все отдохнули чиновники. Можно выводить Шойгу доложил Путину о готовности военных к параду победы 24 июня. Все. Что самое главное? Представляете, вообще такое ничтожество, какие-то парады проводит, армиями командует, дня в армии не служил, генералиссимус брать целый, доходит, да, там какие-то медали у него, там ордена, даже Герой России, он за что, там, за оборону Ташкента, бля, жуть. Мальц, можно ли относиться к Захарову серьезно? Конечно, можно. Очень серьезно. Потому что эти подонки, они разваливают Россию. Вот эти вот клоуны. А как вы думаете, клоуны такие злые, которые уничтожают нашу страну и помогают уничтожать нашу страну? Как они, несерьезные что ли? Они придуриваются. Они ебанутствующие, понимаете? Но не ебанутые. Они грабят нас, нормально грабят, со всей силой, да, и помогают Путину делать это еще сильнее. Так что очень серьезно к ним надо относиться. А я думаю, трибунал вообще еще серьезнее отнесется. Вот кого-кого, а Машку Захарову, я думаю, будут по всему миру искать. И за нее, я думаю, она, она медийный персонаж, за нее будет установлен соответствующее вознаграждение Охотникам за головами, И это вознаграждение будет гораздо выше, чем за какого-нибудь министра там промышленности. Ну да, что-то там, какого-нибудь, ну, Силуанов, ну, наверное, так вот одинаковое вознаграждение будет, потому что все-таки тоже медийный персонаж. А какой-нибудь другой министр, про которого не знают, там наплевать. В Ростове-на-Дону а? Ростове мужчина в ссоре облил женщину спиртом, закурил. Пишут, это вот за что дают два года. И это в телеграм-канал мне прислали. Женщина погибла, мужчине грозит два года тюрьмы. Во Владимире женщина дала полицейскому пощущему два года лишения свободы. В Дагестане экс-полицейский пришел домой к бывшей жене, нанес ей 4 удара рукояткой травматического пистолета, после чего задушил В марте суд приговорил его к ограничению свободы на два года, нормально, да Ворский поймали мужчин, который занимался незаконной рыбалкой, Два года тюрьмы Классно, путинщина Твиттер заблокировал более одной тысячи аккаунтов России, говорят, это путинских троллей, я так понимаю, тех самых, которые писали жалобы на Мальцева, а, меня же по их жалобам блокировал Твиттер, а что же он вначале-то их не заблокировал, а вначале Мальцева заблокировал, вот удивительный Твиттер, так что сдается мне, что Твиттер это полное говно. Я сейчас в Твиттере очень мало ну сбрасываю что-то, особенно после того, как он начал переписывать то, что я писал. Да? Помните, такой, такой этап был. А потом я стал просто писать в, и, и все это фотографировать и выкладывать в виде фотографий, чтобы нельзя было поменять. Уникальная вещь. Славить твоими бустами да мед пить, Максим Смирнов, да, помните, как в анекдоте, когда э, придумали ученые аппарат, который мысли читает. Ну, и говорит, ну что, на людях-то просто? А вы давайте на животных проверим. Вот в зоопарке медведь стоит такой и смотрит на бегемота, они на него навели, а там читают таким бы хлебальничком, да метку зачерпнуть, да? Можно и не Метку. Ну да, нет, ну Метку, Медведь еще. И Михаил Ходорковский призвал реформировать ФСБ. Меня спрашивают, как я к этому отношусь. но я много лет говорю, что эту шарагу ФСБ надо разгонять, признавать преступной организации людей, которые там служили сажать в тюрьмы на Колыму отсылать имею в виду презумпцию виновности что если ты ничего не сделал ничего нам не доказал то тебе пятилетия если ты доказал что ты дрался с этим режимом там со страшной силой то свободен да а если совершил какие-то преступления мы тебе доказали что ты их совершил то там соответственно до самого верха что называется поэтому вот что я могу сказать, он мне говорит прокомментировать. Я могу прокомментировать так, вот обратите внимание, некоторые люди либеральных взглядов говорили по поводу Мальцева, что он реакционер, там, фашист, злодей. Обратите внимание, но ну, я не про Ходорковского говорю, ни в коем случае, у меня как бы с Ходорковским достаточно нормальные отношения, и он... Я не беру у него денег, сразу же, <смех> это вопрос, да, я пользовался услугами его адвокатов несколько раз, за что большое спасибо И я про других говорю, либералов, которые рассказывали, какой злодей Мальцев, а теперь сами высказывают те же самые идеи Я думаю, что вот в какой-то момент будет, когда эти идеи совпадут у всех. Да? И это будут идеи Мальцева десятилетней там или 15-летней давности. И вот что обидно. Если бы они совпали у всех тогда, мы бы уже сейчас жили совсем в другом мире. Причем, когда они совпадут у всех в будущем, все скажут да какой там Мальцев? Это же, это же очевидно! Это же банальщина!» да? Конечно, сейчас это банально уже. А лет десять назад это не было банально. Генералы ФСБ получили свыше 100 дач КГБ в Подмосковье в 1999-1994 годах. Ну То есть, Путин раздал. Представляете, какой кайф. Да Дело даже не в дачах, потому что в сталинский период все эти НКВДшные генералы тоже имели эти дачи. Но что они не могли делать? Они грабить не могли. Они не могли крыши какие-то делать, не могли деньги отмывать. Это же мечта любого подонка, представляете, править и грабить, как при Иване Грозном, как Апричнина. А сейчас 21 век, Апричнина на дворе, да? Представляете, ни коммунистам, ни капиталистам такое не снилось. Да, при Сталине там они имели такие дачи, там машины и так далее, стреляли людей, могли кого угодно посадить. Но имели они такие финансовые возможности, имели они возможность какие-то бизнесы развивать, причем на Западе, да, отправлять туда своих детей, внуков, иметь во Флоридах и на, на Лазурном побережье иметь там свои дворцы, конечно, нет. У них, может быть, были свои самолеты для семьи, чтобы собачек возить. Конечно, нет. Много чего не было у них. А сейчас есть. Поэтому это, конечно, сбылась мечта вот этих идиотов, ибо они так. Хрень какая Так, Откуда столько подонков у России? Ну, везде их навалом. Просто им везде не дают голову поднять. Им сразу леща дают. А в России, обратите внимание, многолетняя селекция подонков. Многовековая, я бы даже сказал. Так. В целом почти 90% россиян считают себя патриотами. Ну, нужно еще понять, что такое патриотизм для каждого он свой. Вот отсасывать у ГБУХИ это патриотизм. Ну, наверное, многие ватники считают, да, что это ГБ, это, это, бля, это вот они. Они же за государство. <къем> Поэтому. Патриотизм – это не слова, а это конкретные дела. Что ты делаешь, <coughs> если ты прогибаешься под Путина, под его гбуху, позволяешь уничтожать Россию, какой же ты патриот. Захара, вот вы спрашивали, объяснила, что для нее значит патриотизм. То есть, давайте почитаем. Что для меня... Патриотизм, в первую очередь, мне кажется, это не только любовь к стране, к стране, которая меня окружает, к ее природе, ее истории, тем людям, которых я знаю, с кем я работаю, с кем я общаюсь. Это само собой разумеющееся, но для меня еще патриотизм имеет другое измерение. Он не противоречит, но дополняет. Это профессиональное отношение к своей работе, искреннее служение той профессии. И какой профессии? нельзя служить профессии, она служит государству. Здесь она про страну говорит, а там про государство и как-то совпадает. А ничего, что государство враждебно для этой страны, что государство это оккупант, государство это уничтожает эту страну, уничтожает любовь к родине, к природе, к истории, к людям и прочее, прочее, прочее. Вот то про что она говорит. Она хитрая, она умная, она понимает, чем отличается страна от государства. И прекрасно понимает, что это государство гнит. А поэтому она не говорит про служение государству. Еще раз напоминаю. Это вот к вопросу, как надо к ней серьезно относиться. Оно не противоречит, но дополняет. Это профессиональное отношение к своей работе. Искреннее служение той профессии и работы на том направлении, за которое ты отвечаешь. Ну, Гиммлер так мог тоже сказать, Кальтон Брунер, кто-нибудь, доктор Менгеле, например, тоже мог так сказать, что это искреннее служение той профессии. Профессии они служили. И она служит профессии. Какой нахер она профессии служит? Это плачи России, убийцы России. К ним очень серьезно надо относиться. Сегодня прощались с Махнаткиным. Вечная память и земля по ухом. Абсолютно солидарен. Махнаткин это уникальное явление, это уникальный человек. И я думаю, что пройдут годы этих Пидоров, там Машка, Захаровых всяких, никто помнить не будет. Ну, может быть, какие-то специалисты будут. А Махнаткина будут помнить. Так. Какая на умная, спрашивает, ну. По крайней мере, тут-то она как рыба в воде. Она все разложила, может, не нюхала при этом, да, поэтому как-то мозг как-то еще работает. А так то она все разложила, очень разумно разложила. Артур СТ, я забанен, почему? Нет. Тут какая-то Котельникова пишет, это Стас, что ли, пол сменил? Я так понимаю. Путин присвоил более 40 генеральских званий сотрудникам МЧС, МВД, Росгвардии. Ну да, он сейчас очень дрефит, поэтому он делает ставку на каких-то непонятных людей. Самое главное, что непонятных даже для него. Он почему-то думает, что они будут ему верность хранить. Если когда-то они ему чемоданчик поднесли или еще что-то сделали. Они делают из своей выгоды. И верность хранят из выгоды тоже. понимаете? До того момента, пока это выгодно делать. Как только перестанет выгодно хранить верность, они его сами разорвут на запчасти. Взлом онлайн. Я забанен. Ну, если это вопросительный знак то нет. Ответ нет. Такие нет. вот... Слава, когда ты был на передаче у Славьева, как ты к нему относился? Вполне ровно относился. Ну, я, во-первых, никогда не, не смотрел телевизор. Поэтому как-то... Узнал, что есть там Соловьев такой, который что-то выступает, там к телевизору рассказывает. И, так далее. и он э -э, хотел быть душкой, хотел понравиться. Так что у него это получилось, надо сказать. То есть очень-очень все было по-доброму. Он очень хотел нравиться. Аты а Ельцина видел, видел. И эко не видали. Вообще первый раз Ельцина я увидел. Интересно, если это кого-то может, так сказать, позабавить. Был это в сентябре 89-го года. Это был в сентябре 89 -го года. Я приехал в Москву. И у меня как раз задача была пообщаться с московским Алексом. Вот я рассказывал вам про продолжение того. А это предыстория. Ну, я нашел там много смешных, можно вообще отдельную прям книжку написать от того, как мне вылили компот на штаны перед тем, как мне идти в этот таликс, мне вылили в теплом стане в кафе Бабка в этой тряпкой махал, там, я сижу, ем, бах, мой компот, он мне брыкнул в штаны. И я шел вот так, как эксгибиционист, и сушился. А потом спустился... В, в туалет Там был какой-то да, платные туалеты И там была сушилка Но ну, мне делать было нечего Я оторвал эту сушилку Посушился и потом привинтил ее Ну так более-менее Как-то назад вот Это было очень смешно Так вот, как раз в этот день Я выхожу перед тем зданием Которое сейчас Госдума На Тверской выхожу Из... Подземный переход, смотрю, мужик стоит, а я его откуда-то знаю Пока. И вдруг меня раз к нему какие-то люди начинают прижимать, и я оказался рядом с ним. Он выше меня рост, такой здоровый. И я тут понял, что это Ельцин. Ну, это 89-й год, я <coughs> это, сразу вспомнил, там говорили, что он там в Америке, где-то там бухал там, и так далее. И, там, москвичи, там, мы москвичи, вас любим, Борис Николаевич, вы только от инфаркта не умрите. Там блядь, так они раскланивались. И я стою, долго стою, ну, минут 10, не, не 10, ну больше, прижаты, уйти не могу. А там магазин в нем, колготки продавали, такие, с леопард, леопард нарисован был. И эти, ну, таких не было, дефицит. Я хотел жене купить несколько штук. и Пытаюсь вырваться, а меня прям вот прижали жестко к нему. И вдруг он говорит: ну все, товарищи, там пора туда-сюда и там. Ржаков, какая-то там Тройка или копейка. Я не помню. желтый цвет И они туда идут. И меня толпа подхватила и тащит. А машина почему-то едет. Ну, то есть, он э, вроде как в машину идет но в то же время в Тверской. И проходит мимо магазина. И я стал выбиваться, потому что, ну, чем мне Ельцин? Мне колготки нужны были. Вот это была моя первая встреча с Ельцином. Потом было много других, но они практически все были Такие идиотские совершенно Но смешные Так Вот такие дела И Второго экс-полицейского ОМВД, в котором заживо обварился футболист значит Иван Шевков, отправили под домашний арест. Ну, сейчас стрелочников найдут. А в городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживцев. Вот такая новость. Ну, выясняется, что они оба где-то на квартире бухали. Потом один обратился в больничку с порванной прямой кишкой и заявил, что товарищ ему там в 3 часа ночи или там во сколько в 3 часа да, примерно засунул в задний проход горлышко бутылки из подводки. Ну я думаю, что там было все по-другому, но просто им неудобно. там Рассказывать, как было на самом деле. И поэтому родилась вот такая интересная история. Непонятная. <laughs> Мне понравилось, что... В телеграм-канале у меня написали везде пидоры, в армии, в тюрьме, в правительстве, в детских интернатах, в монастырях, в пионер-лагерях, даже у казаков с горцами. Нацгвардию вроде недавно создали, но пидоры уже тут, как тут, скоро будет парад с гей-оргиевскими лентами. Знаете, вот. Честно я скажу, если бы вся Росгвардия стояла из задних пидоров, мне бы это было не так против, Мне вообще это не было против, мне наплевать было. Мне противно, когда там люди, которые бьют других людей, особенно стариков, какую-то молодежь совершенно беззащитную, людей с какими-то плакатиками лупят дубинами. И готовятся к тому, чтобы сражаться со своим народом. Вот они мне гораздо... Противнее, чем те люди, которые где там в фильмах показывают какой-то голубой устрицы, они там танцуют. Ну, пусть танцуют, что хотят делать, да? вот эти вот два там, которые развлекались, они абсолютно, если бы это просто были люди, да, обычные люди, то, ну, что-то они там себе в попу заталкивают, да и пусть заталкивают. Это их дело, они же не мне заталкивают в конце концов. А, а здесь, вот эти вот росгвардейцы, да. Которые там что-то заталкивают Потом возьмут дубины и пойдут нам что-то заталкивать Вот в чем проблема -то, понимаете Это главная проблема <coughs> Георгия да, да, Георгия, очень хороший, Мне тоже понравилось название В России ведут запрет на производство И перепродажу списанного оружия Золотов об этом рассказал Представляете, как они ссат вот то оружие, которое распродавали в большом количестве э, в начале, ну, ижевское в основном с, со складов его э, э, или охолощивали, да, там стреляли потом всякие с этих холостыми, да, либо вообще делали из них э, макеты, да, чучело, автоматы, так это я называл, и э, огромное количество продавали за бесценок за рубеж. То есть все арсеналы Продавались за рубеж. Вот Советский Союз эти арсеналы держал. Там какое-то безумное количество, даже трех линейк. Еще был что только к нему. Пулеметы Максим там ППШ. Практически все оружие Второй мировой войны. То есть, огромное количество немецкого оружия с патронами, со всем чем хочешь. Да? Все было в нормальном состоянии. Все это либо продали... Либо вот переплавили, обратите внимание, для вот этого храма Министерства обороны, выплавили там из этого оружия что-то, ну просто уничтожали, чтобы в какой-то период это оружие не досталось народу, они очень этого боятся, очень боятся. А теперь они, видите, еще... Списанное оружие не хотят, чтобы кто-то там мог купить, да, чтобы ни в коем случае нельзя было а, никому, да. да, там, тем же и жертвам переделать в эти самые макеты, в чучело автоматов. Потому что а вдруг кто-то переделает назад и вот в золото его пальнет. А с Касьяновым почему сейчас не общаетесь? Ну, во-первых, почему вы решили, что я не общаюсь с Касьяновым? Я что, должен вам докладывать, с кем я общаюсь? Я... Посмотрите, какой номер сегодня у меня в списке действующих террористов. Наверное, <coughs> не все люди, так сказать, хотят открыто общаться с Мальцевым. Особенно, если у них есть... Проблемы с Путиным, в том числе, да. Так. Небольшая ОПГ на Урале вывела за рубеж более 2 миллиардов рублей. Представляете, сейчас вот какие-то местные жители 197 -го года, -го года рождения там организовал преступную группу, которая вытащила э -э, 2 миллиарда рублей. Ну, естественно, в иностранной валюте за Бугор. Это вот небольшая ОПГ на Урале вывела. А представьте, большая ОПГ, которая называется ФСБ, сколько денег вывела, а сколько путинцы вывели, сколько большая ОПГ под руководством Путина, всего триллиардов каких-то немыслимых увела. Можете себе представить, если небольшая ОПГ увела 2 миллиарда, и теперь их за это судят. Взлом онлайн. Вячеслав, возьмешь меня помощником террориста. Вторая строчка под видео для волонтеров с удовольствием. Еще раз призываю всех, волонтер... всех быть волонтерами. Призываю быть спонсорами канала. Это первая строчка. Также призываю вступать в партию народовластия. Либо в ассоциацию сторонников Мальцева, которая называется по-французски Ассоциация партизан Мальцева. Так что завтра я опубликую э -э ссылки, э где, куда можно зайти и э так сказать, зафиксировать. Ну или анонимно себя зафиксировать, если вы находитесь вне досягаемости Путина, то уже открыто. Потому что люди, которые действуют открыто, нам тоже нужны, но они, конечно, не должны подвергать все опасности. Так. И в России учредили медаль за помощь в период пандемии коронавируса. Что можно сказать? Ну, я уже сказал вот, по поводу путинских железок. Как Наполеон говорил, помните, при помощи этих железок можно управлять людьми. Мальцев, ну а ты Путина видел? Да и Путина видел неоднократно. Тоже. Ушлепка такой Мелкий педорог. Ч ⁇ он ее смотреть? Я тоже рассказывал многократно. <coughs> Норникель еще в 2016 году пытался избежать экологической катастрофы. Вот рассказывают, как они там все это пытались, как и так далее, и так далее. Знаете, интересная вещь всплыла Оказывается, какой-то дочерней фирме поручили ремонт вот этих вот танков в которых там солярка была и прочее, прочее. И непонятно, сделан ли ремонт. Но я так понимаю, что никакого ремонта не было. Деньги просто поручили украсть. Верхние там, ребята, деньги украдены. Ну, потому что никто не думал, что эти танки прокудятся. Это же советские бочки. Они как делались? Они надежно делались? Ну, под предлогом ремонта этих бочек дали команду украсть. Ну, как обычно это делается. Это же всегда так делается. Ну, украли, да. Потом через какое-то время опять там... И так далее. Они взяли и, и, и прохудились, и пропустили, и упустили. Да? Вот такое совпадение. Кстати, а у них там акты, наверное, все-все-все. Сейчас как они будут выходить из положения? Деньги-то, наверное, наверх отнесли. Как сейчас во Франции ситуация с получением бирж для россиян. Ну ничего не изменилось если вы действительно преследуемый и можете это доказать да. самые лучшие доказательства если вы арестованы каким-то судом там например, басманный суд вас заочно арестовал не за то что вы деньги там украли а за то что протестовали за то что занимались политической деятельностью конечно вам дадут убежище если у вас есть определенные факторы, вы, допустим, в списке экстремистов и террористов находите действующих, ну и так далее. А если ничего этого нет, то сложновато будет, очень сложно. Даже если вас реально преследуют, очень сложно. Наших товарищей, у некоторых которых, которых реально преследовали и которых реально пасают, если не дай бог они вернутся, это очень серьезные проблемы. Так. Вот мне тут пишут Про какую-то Герасимову Светлану Она хотела к вам на канал В прямой эфир А кто она? Я, во-первых, не знаю А во-вторых, тут вот э, Соратники наши пишут Что она выступала против меня И, и что... Взлом онлайн ей в чат писал И оказался сумасшедшим Идет она нах Он пишет Ну, быть посему, что я могу сказать Люди должны с базаром следить всегда За слова надо отвечать Так что нельзя так Там Наговорил что-то и потом раз Даже не извинившись Хотя, я предупреждаю, передо мной вообще без слуха извиняться. Я могу сделать вид, что я простил, но я не прощу. Я очень глобальный. Джигурда сказал, что не исключает, что Миша Ефремова могли подсыпать в алкоголь наркотические препараты. Я тоже это не исключаю, с самого начала не исключал, почему исчезли видеоматериалы да, из этой пьетейной, где он был. Вполне там, отлучился с туалет, ему спанули, на видео это видно. Да? Такое может быть. Но ну, если бы я был следователем и расследовал данное э -э происшествие, да, ну, наверное, я бы рассматривал и такую в том числе версию. Но прежде как следователь, что бы я сделал? Я бы спросил у самого Ефрема. Я бы у него самого спросил, вы наркотики употребляли? Вот тот конкретный вечер, что вы можете пояснить? Если бы он сказал жестко нет, я бы продолжал. А если бы он сказал, я не помню, не знаю. Я бы, конечно, тоже продолжал, но знак вопроса был бы гораздо меньше. Хотя я не отрицаю, и человек, которому в алкоголь насыпали наркоты, может абсолютно ничего не помнить. Мальчик с феноменальной памятью, да. А вот, и говорят, что семья погибшего отказалась от материальной помощи Ефремова, его товарищей. Странное тоже поведение, очень странное. То есть это же не значит, что кто-то там что-то хочет. Купить, продать и так далее Значит там есть какая-то еще сторона Которая воздействует Ну если это адвокат Который говорит не надо брать никаких денег Потом мы возьмем гораздо больше Это один вопрос да. А если это не адвокат А абсолютно другие товарищи Которые в том числе могут действовать и через адвокат Так, вот фишка страдавшей семьи. Адвокат появился многомиллионный, он защищал даже Киркорова за казух на Ефрем в очевидной. Ну, может быть, этот адвокат решил подзаработать опосля, да, то есть не сразу. То есть он же понимает, что как-то на этом деле можно нажиться. Я вполне допускаю, то есть не обязательно. Но многое говорит за то, о чем вы говорите. Что это определенная заказуха. Роспотребнадзор разобрал новые санитарные, разработал новые санитарные требования для магазинов. Там об хохочет в частности, рыбные магазины запретят размещать в помещениях встроенных, пристроенных к жилым административным зданиям. Уровни шума и прочее, прочее. Вот казалось бы все прекрасно, да, но связано это с чем? Опять же, с коррупцией, абсолютно коррупционный закон. Вот я не устаю приводить своим там друзьям пример. Иногда, когда я бываю в Каннах, еду так сказать, к себе домой, то, проезжаю в конце проспекта садик карно находится домик, такой, ну, 5-6, я уж не знаю, этажный, жилой, очень хороший, сделанный, наверное, в конце 70-х, может быть, 80-х годов, ну, то есть, это, считайте, центр КАМ, практически. И в первом этаже этого дома, как вы думаете, что? Вы никогда не догадаетесь. Вот я могу поспорить с вами, со всеми, что здесь никто не догадается, что в первом этаже дома жилого находится. На первом этаже. Вот давайте поспорим. Может быть, кто-то... Да... Вячеслав, ты готов отдать жизнь за освобождение, процветания России? А я что делаю сейчас? А я что, отдаю? Не жизнь, что ли? Что я отдаю? Странные люди. Такие вот дела. У меня даже этот вопрос не возникает насчет отдать жизнь или не отдать. Я ее уже отдал. Блин, человек, наверное, из здешних мест. Действительно, там находится заправочная станция. Заправка. Можете себе представить, какой рыбный магазин, о чем речь. В первом этаже многоквартирного, ну, там шести или там скольки этажного дома... Да, вы можете посмотреть, вот вы пройдите по Сади Карно в самый верх и, и упретесь вот этот дом увидеть, ну сейчас очень легко это сделать, там же фотки есть и вы увидите там заправку вот эту. Так что баня, пародель, уборная компания, автозаправка на первом этаже, все правильно говорить. И я не думаю, что французы как дорожат своей жизнью гораздо там меньше чем в России, или там с своим здоровьем и прочее, прочее. Но, тем не менее, значит, все дело в каких-то других вещах. Не в том, что там допустимо или недопустимо, а в том, как это делается. В России выявили почти... 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Странные дела. У них все падает количество, а в результате растет. Только было 8 тысяч. А сейчас 8987. Вот такие дела. Вячеслав, я такое видел в Бельгии. У меня шок был. Конечно. Заправка электрическая. Какая электрическая? Бензин и солярка. Пожалуйста. И... 95-й и 98-й, и солярочка еще там, все, все и мойка, еще автомойка в этом же, вот, вот там же, представляете? Мальц нехорошо быть злопамятным, иногда нужно уметь прощать за такую мерзость, люди ошибаются, не будь мелсен вы меня простите, я вот честно вам скажу Я этим не горжусь, я предупреждаю всегда Я всегда заранее, когда с кем-то знакомлюсь лечу, говорю, Я логически злопамятный человек и, и вам всегда миллион раз говорю Ну так, ну, ну такое, что я могу сделать? Там вот, говорите, вот так нельзя Я знаю, что так нельзя Я знаю, что это нехорошо Я знаю, что это меня не красит Но я такой Как я могу по-другому себя вести. Я не могу по-другому себя вести. Меня выворачивает наизнанку. Просто выворачивает наизнанку. Особенно, если я кому-то не отомстил. Жуть просто, что со мной происходит. Даже не представляете. Поэтому я обязательно. И 20 лет пройдет. Но есть вот там просто люди оскорбили. Я про них забыл. Хер с ними. Но я никогда с ними на одном гектаре срать не сяду. Но если что-то сделали мне херовой 20 лет пройдет, а я все равно там еще Потому что, ну так я устрою, что я могу делать. Я сразу предупреждаю. А яцкого предупреждал. Он мне не поверил. Вот результат. Володин поверил. Поэтому он не выпендривается, как вы видите. Потому что он видел, что можно получить в итоге. Так что простите меня. Да что я не умею прощать. Хирург Центра Бакулева умер от коронавируса. Да, там какие-то еще главные врачи померли от коронавируса. Все нормально. Победили коронавирус, а все помирают. Сын погибшего в аварии с Ефремом Захаром сказал, что нашел. Она была не его мать, а подставу. Еще что был там... Номер не их счета в банке, а какой-то другой радио Серебряный Дождь. Да, действительно, там же еще написал это. Как ее? Её... Блин, я забыл, как ее. Её... Ну как, как это? Киасаян жену зовут. Симоньян. Симоньян, она написала, я что-то в твиттере увидел, так вот по ленте шел, кто-то взял ее твит, что там оказывается у вот этого семьи покойного не тот счет, а вот такой счет, а там кто-то пишет, а целый день уже деньги собирали, а для кого собирали, для бабушки Сирануш и из, этого, из Еревана, это очень меня посмешило. Слава, пишет Сергей Зорин, Слава, у меня прыщ на жопе вскочил, его я назвал Путин. Не, вы так не шутите, ни в коем случае, мой вам совет. Да, почему? Потому что Путин очень херовый. Если вскочит да, на жопе потом, вы можете не отделаться от него. Понимаете, о чем я говорю? Так что немедленно переименовать его и удалить этот прыщ. Это я вам рекомендую. Да. Ну а как, что ну, если он Путин назвал бред не бред, вот знаешь, один человек очень много тренировался в стрельбе в, в тире, стрелял, стрелял, стрелял и никаких результатов. И мне говорит, слушай, вот ты меня учишь стрелять, там, то есть я не могу никаких результатов получить. Что мне делать? Я говорю, а как твой пистолет-то зовут? Он, Беда. Говорит, он говорит, никак. Я говорю, ты пистолет тебя никак не зовут, а ты хочешь из него попадать? Я говорю, не получится. И через некоторое время он начал попадать и очень да очень хорошо. Интересно, как он у нас? Ну, это его вопрос, я не знаю, я не спрашиваю. Это личное дело Попаду. каждого спортсмена. Нам соску приходится пришивать. Да, София соску отрывает и выкидывает. Ее надо пришивать. Так, и российский завод продолжает выпускать аппараты ВЛ после пожара в больнице. Это те аппараты ВЛ, которые горят как свечки. Там же кислород, представляете, кислород, кто не знает, поддерживает горение. Да, и в кислороде горит все. Даже алмаз можно сжечь в кислороде. Вы совершенно спокойно можете этот опыт, который был, так сказать, произведен в 18 веке, посмотреть сейчас в Ютубе. Но не тот, не 18 века, да, современный. То есть, алмаз, бриллиант совершенно спокойно сжечь в кислороде. Ну, как все и другое. И железо, что хотите. Что хотите, можно сжечь в кислороде. Поэтому аппарат, который качает кислород и при этом вот такой пожароопасный, ну, это, в общем-то, бомба. самая натуральная. Славь, я наверное, знаю, почему революции не будет в России. Потому что, что санцеликий сам сдохнет. если он сдохнет, сам придет новый санцеликий. Обратите внимание на Туркменистан. Там был Туркмен Баши, сейчас там Аркадаг, блядь, там был Сафурниаз, Забыл уж какой. Не Язов, да, а теперь. Горбунгулы Мухамедов, Мухаммедов, да, вот, наконец научился называть его. Сейчас этот подохнет. Придет новый какой-нибудь, напишет еще какую-нибудь книгу. Там каждый из них книги какие-то пишет. Взрыв газа произошел в жилом доме в Ставропольском крае. Классика, в общем можно даже край и мест не называть, да. Ну. Опять очередной взорвался от газа дом. Ну, правильно? А что а а не взрываться, когда газовая служба отсутствует напрочь? Только бабки собирают. Российская семья пожаловалась на приказывающее пить пиво приведение. Какое-то привидение в Таганроге зовут его Затан. И вот это привидение даже там ментов напугало. Где-то, говорят, там, которые приезжали. И вот оно регулярно открывает краны, все затапливает. И заставляет хозяев быть алкашами и, и пить пиво. Прикольное привидение. Вот представьте себе, на квартирный дом да, живут жильцы-алкоголики. И у них нет привидений. Что происходит? Ну, наверное, падает мебель. Падает-падает. У алкашей. Ну, конечно. Наверное, там удары слышны, постоянные крики, удары какие-то. Наверное, водой затапливают. Ну, иногда, может быть, даже пожар случается. Какая разница между алкашами и алкашами, у которых живет привидение? Абсолютно никакой. интересно. И... Конечно, привидение, которое заставляет пить пиво, это очень круто. Я помню, у нас в Саратове был телефонный справочник, там была фамилия «Не пей пиво». И вот мы, будучи детьми, ну, я-то в меньшей степени, а мои товарищи в большей, доставали людей, которых, у которых была фамилия «Не пей пиво». Ну, например, один наш товарищ звонил и пел песню там, «А вы не пейте вино южное». А никому оно не нужно. вы только пейте пиво, пенная рожь будет. Вот, большая будет рожа. Вот. И как-то один э, мой товарищ подбил меня тоже там звонить. И мы только, только подняли трубку. А вы не пейте вино. это блядь, закричали и бросили трубку. Ну вот, больше я, конечно, не звонил туда. Не доставал этих людей. Потому что я вообще человек деликатный. Даже в детстве был деликатным человеком. Лучше бы оно их работать заставляло. Вот прекрасно, да, что значит человек понимает, знает толк в приведении, конечно. Переживи долго, чтобы увидеть торжество справедливости. Спасибо. Вот. и в Москве ограбили профессора МГУ. 10 миллионов у него вынесли. Ну, бывает. Одних профессоров выгоняют за то, что они там что-то против Путина. А другие, ну, не против Путина, но их грабят. В общем-то, такая экспроприация. Конечно, не с того начали, если бы полковника Захарченко дернули, то не 10 миллионов украли бы, а 10 миллиардов. Без этого, я думаю, полагаю, что это люди не, не, не просто сами по себе какое-то отношение имеют к семье этого профессора. Я думаю, что непосредственное отношение. Так. В Москве арестован бизнесмен из списка Титова Дмитрий Изотов. Ну это называется поверь, поверь мечте, да. То есть решил этот э, Дмитрий Изотов как-то это не скрываться, да. Ну а его, я думаю, нормально, так и отпустят. В Москве арестован вор в законе Вася Бандит. Ну видите, путинский режим. Сам бандитский, сам воровской И не терпит никакой конкуренции да, Поэтому Конечно пытается С одной стороны Им очень важно Чтобы в тюрьмах было все очень тихо да, И чтобы Воровские авторитеты Они там как-то управляли процессом В пользу Путина И его системы да. А с другой стороны Он не может позволить Чтобы они там рулили в тех местах, где рулит ФСБ, да, и где доет всех ФСБ. Сейчас вместо воров в законе есть ФСБ, который прекрасно всех крышует и доит. Поэтому вот как-то обезьяна красивым и умным, да, пытается. Атомная подлодка. Князь Владимир вышла в состав, вошла в состав ВМФ России. Ну что можно сказать? Это класс Борей, который еще там при советах придумали, да там начали делать в девяносто году. Ну ничего особенного. То есть это лодка, которая в два раза меньше акулы по размеру, да. Ну ее там под, это, под булаву, которую, кстати, тоже начинали делать в Советском Союзе и сделали. В общем ничего особенного не представляет. Все хвалебные какие-то эти можно оставить, да, Рецензии. А вот интересные мысли. Вы знаете, я сегодня прочитал про эту лодку. Ну думаю, я про эту лодку вроде все знаю, даже не интересно. А думаю, а у французов-то что сейчас? Ну было там четыре лодки, там подводных атомных. Хотели сделать 6 и так далее. И думаю, надо, надо посмотреть. Читаю ничего по поводу французского атомного флота. ну Какая-то ерунда, что я без этого знаю. И проходит буквально. Долго я искал, наверное, время полчаса на это точно потратил. А я всегда очень злюсь, когда потратил время впустую. И тут вдруг приходит сообщение. После того, как я уже поискал... А сообщение выглядит так. Во Франции вспыхнул пожар на атомной подводной лодке. Мало того, что во Франции. Еще в Тулоне. То есть, если от меня напрямки километров 70. Да, а, ну да ладно, что? Пусть ищут. Пусть ищут. Вот. И представляете... Атомная, атомная лодка загорелась. Ну, информации очень мало, надо, конечно, больше, но меня больше побеспокоил другой. Помните, когда загорелся нотр дам я целый день все никак не мог понять, почему наша дама, да, наша дама, там, запись как раз, я там учил французский, делал, а потом раз и, и, и нотр горит, я никогда в жизни не думал о нотр а здесь целый день был, здесь полдня думал о французском флоте, а там ну, лодка сгорела, что-то херня какая-то, не, я понимаю, что мы живем, с точки зрения информационного мира, да, вот, вот в информационном мире как в эпохе, но и в информационном мире как в некой неосфере. То есть, информация стала передаваться каким-то особым, совершенно непонятным образом. То есть, люди научились взаимодействовать э, с природой, с миром и так и далее. То есть, без гаджетов научились уже. Только как это использовать, это интересно. Мальцев дождь в ФСБ занимаются школьниками террористами, даже до да, Конечно, это очень важно. А все же заниматься? Они ставят себе галочки, вешают погоны и шлепают бизнесменов, забирают бабло, крышуют и так далее, торгуют наркотиками. Представляете, под видом борьбы с терроризмом они могут делать все что угодно. Вообще все что угодно. Людей убивать и говорить, что это террористы. Они там сейчас взрывать собирались. Что? -то. Вячеслав слушали Марка Салонина о Второй мировой войне. Не слушал. Я как-то первоисточниками больше интересуюсь. Я в основном читал Тех людей, которые воевали да, в разных там, чинах, начиная от рядового да, и кончая фельдмаршалами. Очень много прочитал по этому поводу работ. Поэтому ну, мнение историков меня абсолютно не интересует. У меня есть свое щеткость, сугубо свое мнение по каждому этапу Второй мировой войны. Вот И в французском дворце юстиции произошла стрельба. В Ниме это произошло. Говорят, что пострадал, погиб один человек. Ну, надо больше информации. Очень много херни всякой происходит. Ну, я так понял, что этот человек просто совершил суицид. Видите, то есть Общество, каким бы развитым И нормальным ни было да, Все равно бывают некие эксцессы И способы борьбы с этими эксцессами Не должны лежать в рамках силовых Понимаете? Потому что ничего вы силой не сделаете На силу всегда будет некое отчаяние Которое представляет другую силу Но Я думаю, вот эти протесты Они очень хорошо это показали что какая бы сила ни была, она бессильна. Словик, ты живешь во но Нет, я не живу в Фрежусе. на берегу моря. Я не живу на берегу моря. Так что... Фрежус – хорошее место на земле такое. Я бы не отказался жить. Во на берегу моря. Во Франции живет композитор Зацепин. Пора заказывать мелодию для революции. Не вопрос. Не вопрос. Россия сообщила об опасных экспериментах в трех странах. Ужас. У ужас. Украина, Грузия, там какие-то... Ну и США, естественно, проводят какие-то опасные эксперименты. Это вот этот Лукашевич который постоянный представитель России в ОБСЕ заявил. последние годы мы регулярно ставили вопрос об иностранной военно-биологической активности в Грузии и прочее, прочее, откуда нет, знает об иностранной военно-биологической активности. Так, Ага, мне жена показывает. Давай Опять. быстрее будем. Слушайте, будем, уже, будем, слушайте, будем кушать. Показывает. Будем кушать. Нет, нет, я не буду рассказывать про все, что мне жена показывает. Просто про еду. Вот. Там сегодня мне понравилось Навальный курс сделал. Я сейчас тоже могу сделать. Он, значит, сидит за столом. Там, ну, в какой-то рубашке, по-моему, даже в пиджаке. Вот. А внизу под столом как будто ноги голые там, ну непонятно, в чем он там сидит. А оказывается, потом это в шортах он, в общем, там сидит. Mm -hmm. То есть говорят, что Навальный точно половину всего скрывает, ну вот он показал, что он скрывает. Главное, чтобы совсем все на сто процентов. А если Фсб вас найдут, что будете с ними? <с> Что, делать, что будете делать с ними Ну давайте Пусть найдут Посмотрим Что мы с ними сделаем Мне мамой было бы интересно Да Чтобы они как нибудь Петрову с прислали Очень бы хотел А там уж посмотрим Что мы с ними сделаем Я помню как Киллера прислали ко мне как раз Через день после того как этого Это ну, в 1995 году это было. тоже был -то такой момент, когда хороший момент, да, когда я вышел в подъезд и почувствовал, что там он есть. И я только не знал, сверху он придет или снизу. Думал больше, что придет снизу. Да? Думаю, ну, наверное, все-таки снизу. Потому что я как... Сразу просчитал, что я нажимаю на кнопку лифта. Ну, вернее, он как просчитал. а Я просчитал его, что я нажимаю на кнопку лифта. Двери распахиваются. Я туда шагаю. Он мне в затылок стреляет. Я падаю в дверях лифта. И он спокойно уходит. А двери там бесконечно нажимаются. Я вот стою с ПМ. с предохранителя снял. Но не взвел его. Я с самовзвода решил стрелять. И такой, черт выбегать с ТТшкой такой какой-то маленький, какой, блядь, сраненький вообще. И он у меня на мурке. он начинает эту херню прятать. Вот такие глаза у него, как у той мыши, которая какает. А я стою как дурак и смотрю. Потому что ну, он сразу же убрал, то есть он начал куда-то прятаться. Я же не могу в него пальнуть. Если бы он там промедлил хоть секунду, я бы из него мозги вышиб сразу. Очень интересная такая картина была На всю жизнь я запомнил Вот эту рожу и как он стоит и прячет Этот пистолетик свой Так что посмотрим Как они придут то Может они не успеют спрятать У жены Зеленского обнаружили коронавирус Кто тут пишет 100% ФСБ знает где мальцев живет вы слишком хорошо, они думают. Они занимаются бабками. Они знают, где деньги украсть, куда их перевести. А... Так, так, так. Мид Чехии согласился обсудить с Москвой судьбу памятника Маршалу Коневу. Ну, то есть они шуганулись, скажут, отравят еще из-за этого памятник. Может отдать им. Так. ООН установила происхождение отковавших саудовских МПЗ ракет. Ракеты оказались иранского происхождения, говорит судя по тому, что там написано. Внутри этих ракет, ну, на их кусочках, они иранские. Чернокожие напали на полицейских в Лондоне, да, раз, раз, разогрели ситуацию, очень сильно разогрели. Великобритании могут повысить налог для богатых. А, кстати, нас, насчет чернокожих, знаете... Потрясающая ситуация, когда вот ночью идешь в Парижу или ночью идешь там каком-то другом французскому городу, особенно если не один, а с каким-то русским товарищем, ну мы люди привыкшие всегда говорить громко по-русски, так вот те чернокожие арабы, которые там местные хулиганы необычно переходят на другую сторону. Это вот прям классика. Идешь так, ш -ш -ш, не спеша, что там какая смотришь группу народу, они так раз всасываются. Русская речь является каким-то пропуском, куда хотите, да, потому что с русским не любят связываться, очень как-то похоже обижают русские. Таких людей маргинальных. В Великобритании могут повысить налоги для богатых. А Путин все помните, обещал повысить налоги. Я думаю, что будет обещать обещать. Да? В Нью-Джерси местные власти снесли памятник Колумбу. Ну, говорят, что он там какой-то. Какой Статуя Колумба была спорным символом долгое время. Ранее были просьбы удалить этот памятник, поскольку местное сообщество больше всего его не поддерживало. Давно пора. Теперь мы должны составить план пересмотра устаревших символов расового разделения и несправедливости. Это мэр города Фрэнк Маран. Молодец. То есть Колумб это символ расового разделения несправедливости. Почему, не знаю. Ну, пусть так. В американском городе протестующие захотели построить страну всеобщего счастья. Это в Сиэтле. Ну, в общем-то, это логично. И мир пришел к тому, что можно это делать. Делал человек счастливым. Главное, чтобы... Старые привычки и старые повадки людей не мешали это сделать. А, в общем-то, здесь нет никакой утопии народовластия и развитие идей народовластия. Как, конечно, не сразу, да, но приведет человек, человечество к процветанию. Потом, правда, будет новая, так сказать, проблема... Проблема будет уже с машинами. Уже будет машина с искусственным интеллектом. И тогда ее нужно будет преодолевать опять. Да? Будет то же самое. Будут угнетаемые машины. Будет угнетаемый там, искусственный интеллект. Рабство будет. И будет борьба с рабством. И победа над борьбой с рабством. И потом откатная волна, как вот сейчас идет. И так далее. Все это еще повторится многократно. Главное, чтобы вот в тот раз человечество осталось целым, потому что что-то мне подсказывает, что будет совсем плохо, если нынешние лидеры в мире не понимают даже близко, о чем идет речь и как будет развиваться человеческое общество, то подготовиться они не дадут, они не дают людям, которые понимают подготовить население к тому человечеству, к тому, что будет. Интересно, если Вячеслав неинтересен, то почему они скрипали и завалили? По а той же причине, в которой и, и как бы со мной пытаются разбираться, это э -э ненависть Путина ко всем тем, кто его не сильно любит, кто его там обидел и так и далее. Почему он скрипали ненавидеть Ну, потому что он был шпионом и обыграл его фактически, да. И потом пришлось обыграл его второй раз, когда пришлось на Чепмина его поменять и так далее. Представляете, то есть несколько раз обыграл Путина, а тот же себя величайшим умом человечества мнит, да, он себя считает каким-то величайшим там, комбинатором, спецслужбистом, да. И ничего этого нет. Ну, видите, вот как-то он обиделся. Восстание машин. Да нет, в том-то дело, что никакого восстания не будет. Понимаете? Вот, то есть машины не станут отстреливать людей. Они просто будут делать свой мир. Они будут игнорировать людей. И это гораздо страшнее. Поэтому, чтобы машины не смогли проигнорировать людей, мы должны стать симбиозом. Мы должны стать тоже машинами, понимаете? А они должны стать людьми. И вот такая проблема. Но они смогут стать человекоподобными. А сможем ли мы стать машиноподобными? Сейчас же все там церковь, знаете, всякая шобла начнут орать, что это ни в коем случае делать нельзя, что человечество там священно, вот Боженька, сделал человек по своему образу и подобие, ни в коем случае нельзя апгрейд проводить. То есть очки можно церковником носить, зубы вставлять можно, да, там какие-то еще вещи имплантировать, протезы можно. А, а как-то по-другому апгрейд устраивать нельзя. Почему? Ну, человек ездит на машине, управлять машиной, летает на самолете. Это не апгрейд человека, это часть человека. Да? Обязательно, что это должно быть внутри его. Это может сниматься, одеваться там. Приспосабливаться как угодно, как Bluetooth. Поэтому все это хрень полнейшая. Чекуновский, вопросительный знак э, поставьте. Нет, это были не Чекуновские, которые хотели меня застрелить. Это, э, Вова Родионов такой был. Я так понимаю, что это он нанял за то, что я его детям там навтыкал. Они хотели девушку изнасиловать, пришлось им навтыкать очень сильно. Ну. Ну, еще они там пистолетами угрожали. Это вообще. Это не зря делал. Так что был такой в жизни случай, да каких только не было случаев. Трамп назвал способ прекратить беспорядки в США. То есть увеличить доступ к капиталам для малого бизнеса, заняться проблемой неравного доступа к медицинским услугам, ну и прочее, прочее, прочее. В общем, абсолютно, абсолютно нормально мыслит. Так и должно быть. Так, сейчас я попробую быстренько закончить. Ага. Угу. Ну вот, вчера капитализация Apple, пишут, составила 1 триллион пятьсот девять миллиардов. Представляете, капитализация столько, сколько в хорошие времена ВВП России за год. Весь ВВП России за год. То есть, фактически Apple стоит дороже России. Смешно. Индиан Джонс назван величайшим киногероем в истории. Могу сказать, что это точно. Это так и есть, конечно Гаррисон Форд в роли Индианы Джонса Это очень серьезно И вот дальше Там места распределились Второе место это Элен Рипли Ну из фильма «Чужой» вообще из «Чужих» там Ну хорошо, да Потом Железный человек, Роберт Дауни младший, да, капитан Америка, в пятерку лидеров вошел Звездные войны, а в десятку вошли Бэтмен, Принцесса Лейс, Люк Скайвокер, Джеймс Бонд, Супермен и Черная Пантера. Ну, я так понимаю, что Черные пантеры ⁇ это просто дань вот расовой моде такой, да? Потому что, ну, как один, во-первых, фильм, во-вторых, как-то не, не зацепило, если честно. Если они, если Джеймса Бонда вспомнили, да, и актеры разные играют, разные режиссеры, и, в общем-то, то тогда надо было вспомнить Робин Гуда, конечно, потому что... Очень много Робина Гудов. И очень... Человека-паука. И прочее, прочее, прочее. Странно все. Так. Спасибо, что смотрите. Напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия. Программа Плохие Новости. Напоминаю, что первой строчкой под видео идет для спонсоров. Значит, этот Patreon. Да, а вторая строчка для волонтеров. Так. Сейчас вот я прочитаю. Донаты. Владимир Ярославцев. Спасибо, Владимир Борн. Насчет поиска женщин в сети. Ты не прав, дядя Слав в сети давно какой-то трэш. Тешащие чувства Собственной важности Они зачастую даже не отвечают Или отвечают через губу Даже страшные Только лайки собирают в соцсетях Так что если ты рожей не вышел Или ты путинский средний класс Без шансов Ну не знаю Можем проверить Хотя я говорю, можем провести с вами эксперимент Совершенно спокойно прям включить вот, компьютер и записать И посмотреть Такой интересный момент Надо попробовать Макс Спасибо Макс, Владимир Здравствуйте Вячеслав на Наше общее дело, спасибо за ваш труд Спасибо Вадов Вячеслав, здравствуйте, довожу да людей за бойкот Голосования не понимают Хотят пойти, чтобы голосовать против Типа принять участие Не быть стороне, выразить свой протест Как объяснить таким Понятливее за бойкот Средства на студию, с уважением Вадим Вадим, все очень просто Вот сейчас объясняйте, скажите, видите Они там дают тысячу рублей В виде всяких купонов Проводят лотерею, для чего это они делают Если им не нужно, чтобы вы пришли на участки вы даже можете зарегистрироваться по интернету, и они вам пришлют там. Вы можете в этих всех участвовать в лотереях. Потому что им очень важно, чтобы вы там зарегистрировали, чтобы вы не бойкотировали. Им даже, видите, они даже согласны, что вы не придете. Главное, зарегистрируйтесь. Они там все за вас сделают. Поэтому абсолютный бойкот. Никакой регистрации, ничего там не должно быть. Это объяснять. Что они за тысячу рублей... Готовы Родину, что ли, продать? Еще 30 лет сосать? Блин. Ненавижу имя Гарика. С официальным обращением прошу принять к сведению мой отказ от участия в голосовании по правкам Конституции 1.07.2020 в связи с... И далее в меру фантазии отказываться от голосования. Что вы об этом думаете? А кому это направлять, если в избирательную комиссию? Ну, можно это направить. Это, в общем-то, неплохо. Хотя лучше вообще никак Мне кажется, лучше бойкотировать Вообще никак Про себя ничего не говорить, ничего не направлять И так далее Никуда не ходить Ну, может быть Если только в сети это размещать И размещать на каких-то ресурсах Что вот я никуда не ходил Вот я такой-то, такой-то Проверьте, пожалуйста, что меня нет нигде так, Дядя Слава, поздравляю вас в прошедшем рождения. Желаю вам, вашим детям, вашей жене здоровья. В передаче «Валерия Славья. Утренний прозвучал прозвучало предложение обратиться на сайте ЦИК А. Это вот куда. С официальным обращением прошу приехать к сведению. Мой отказ от участия. Ну, не знаю, я говорю. Мне кажется, вообще просто нужно забить на них. Валентина СПБ. Спасибо. Леонид Слава, держись. Спасибо. Корновщик магнитки. Люди ждали 20 лет, думали, скончается. Оказалось, что балет только начинается. Очень хорошо. Браво. Балет только начинается. Так. Артур СТ. Здорово и На усмотрение. Спасибо. Василий Алибабаевич. Спасибо. Попугай с первого Плеча капитана. Пишу первый раз. Неужели меня прочитает сам Мальцев? Живой и настоящий. Вот так. Слушай эфиры два года. Голосовал в шестнадцатом. Спасибо. У меня есть хобби. Программирование. Может помочь чем? Конечно. А как же? пишите пожалуйста, на сайт волонтеров. и э -э Напишите, что это попугай справа. Плеча капитана. И так далее. Очень важно. Может, сайт написал бы. 21 июня, в день летнего солнцестояния, будет солнечное затмение над Россией. Пусть оно окажется черной, черной меткой для ПУ. Очень хорошо. А это интересно, вы про солнечное затмение сказали. да. То есть, лунное только что было, кровавые луны, всякие там луны. Спасибо. Михаил Красноярск, Путин Хула, отнять и поделить. Браво. Очень хороший, лаконичный лозунг. А? а? Путин хуйло отнять и поделить. <свят> <свят> Все понятно вообще. Все вообще понятно. Очень красиво. Вот бывают красивые лозунги. Вот отлично. Вот этот красивый лозунг. Так, напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия, программ Плохие новости. Напоминаю, что нужна помощь волонтеров. Вторая строчка под видео. И, в общем-то, завтра я объявлю в 21 час, мы расскажем про наших товарищей, всех, кто сидел, всех, кто бежал от Путина и так далее. Ну и, соответственно, разместим под видео строчки для участников, для партизан Мальцева, ну, то есть ссылки, куда прийти. Спасибо. Татьян Кувшинка, слава блогер с Кавказа Руслан Карбанов, рассказал о больших э заражениях и смертности от коронавируса в Дагестане, в черкесии Помощь никакой, просит военных развернуть полевые госпитали. Да, но если там люди возмущаются и восстания различные поднимают, то понятно, что там ситуация какая-то жутчайшая. А вот с чем это связано? Как так получается в Дагестане это происходит ужасно совершенно, а в России вроде как менее ужасно во всей остальной. Фалькон. Под ним струя светлее лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный просит Бури, как будто в урих есть покой. Да, это точно. Спасибо. Леонид на студию. Спасибо. Артур С.Т. на антилопу. Большое спасибо. Пишет, посмотреть бы Марсель и вернуться домой. Ну, Я как, как, как в, том, в том фильме, да, про тот западный Марсель, помните, а, а он говорит, в Марселе такие кабаки, такие, пьют там вино, такие коньяки, там девочки танцуют голые, там дамы в соболях лакей, носят вино, там, а воры носят фраг. Ну, тот западный Марсель меняет как-то не это. Ну, красивый, конечно, замок Иф на острове. В общем-то, может быть, и стоит посмотреть. Все кроме 15 района, да? Да, там не были, но... Да, в 15 районе Марсель мы не были. Пишет, посмотреть бы Марсель и вернуться домой, да, оттуда. Не Оттуда не факт, что вернешься, да, если... Там один наш товарищ приземлился в Марселе а, и до утра решил погулять. И как-то он там тяжело ночь пережил. Сейчас он смотрит нас. Ну, там, благодаря тому, что он физически очень здоровый человек, и говорит по-русски, он там всех напугал. Такие вот дела. Спасибо большое, что вы смотрите Да здравствует революция Завтра я буду в эфире в 21 час Приходите Всем приятных выходных Так что еще раз с праздником да, Как-то вот такой какой-то он там Странный праздник, да? С чем, как говорится, я вас и поздравляю. Надеюсь, что в будущей России будут другие праздники. Пусть их будет немного, но они будут светлые и будут что-то значить. Да здравствует революция!